предыдущая серия <свес> Здравствуйте, это такси другой человек. Вам кого нужен? И укажите улицу. Ага. Все понятно, такси под вам. Здравствуйте, ребята, вы куда едете? Если что, звоните. I'm to change it! Huh? Hmm? Ah! Ah! Привет, Вуди и Ротвейлер, вы где были? А-ха! Добрый вечер! А мы вас очень долго ждали, пока мы делали. Это ж так долго. Это понятно все, что вы очень пришли. Привет! Идемте, ребята, сюда, как придумывать план по-обычному, и мы победим большого робота зомби с мамой трех котов злая. Очень неплохая, она железная почва. Пошли, я вам покажу план история начинается. История, после этого Вуди и Ротвейлер пошли оба в такси, и сели и увидели зомби сзади на улице Дождя. И так началась неизвестная портала и находят ее. Конечно же все и просто понятней. Самому идут к друзей со своим Парора, и Артем 17к, и Мария 66к, и доктор Ливси с Игорем. Но это уже начинается тоже другой план создают ребятами, и там зомби короля Чикина Гана, и зомби другой тот самый имама трех котов. Но ведь она железная такая и придумали сами. Серия начинается. Заставка. На следующий день Мы так друзья сегодня у нас 11 октября будем сегодня делать план убивая каждого одного зомби и большого робота зомби и маму трех котов железная котейка вы здесь и не здесь я да я тут да я здесь уже ну что же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 хатун и убивает все со всех сил монстров и другие как пираты и зомби чекенов и с пистолетом стреляют. так далее вуди он смелый мальчик он делает ловушек и пакостей стреляет зомбаков я главный герой игры игорь он тоже самый артем 17 кон мой друг Ураром, мой друг, раньше он был крутой самым. Вы уже знаете все. Если что-то пойдет не так, Ротвейлер, он знает, что будет делать дальше перед дробовика оружие пуля. Я тут буду стрелять возле там в коробке. Там я буду сидеть возле в той кирпичном блоке. И там тоже буду с тобой здесь, Марио. Перехитрил <смех> нас, Кот. Он замечательный. Ну кстати, я там с тобой, братан. Я с тобой буду, не бойся. А ты, доктор Ливси, где ты будешь прятаться здесь? <смех> ну ладно. Я там. <смех> Молодец, ты узнал про этот про Карол. А мы пока тут будем. <смех> ха ха ха Что это такое? Они пытаются убить нас? Мамаша трех котов, ваши дети и муж умерли, у вас это из-за Вуди Ротвейлера, спацаком и Мария и так далее. Что? Мой муж умер. И мои дети умерли. Ох, у меня получит придурки, а Но я разберусь вообще именно таких придурочных Вуди и Ротвейлер, заразы такие. Ну да. Берем зомби всех, ребята. Взять их. Да разбирайтесь с врагами дураков. И вы бездельники, взять их тупые чуваку. Ранит? тихо Да, сэр, начинаю стрелять быстро. Убейте всех стрелять, я не Я думаю, справляюсь с зомби, что ли. Ладно, стреляю. Ух, я убил зомби несколько. Ну ладно уж. 12 later. Зомби уже походу сдохли от короля зомби ПВЗ и чекина зомбаков короля. Возможно, наверное. Я бы быстренько убил все за одну минуту. Как бы сложно было. Надеюсь, блин, хоть я выжил сам. Но не проблема была. Выжили, Мигус. Угу.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 Получайте зомби-идиота. Да <смех> это я ему сделал тачку для него. Он может ехать куда нужен. Эх, жалко, что дружок Бархоткин был крутой, а сейчас уже покинул студию. Эх, порароу, у тебя красивая тачка, братан. Спасибо, ребята, вы мне подарили прикольную тачку для меня. Супер. Короче, куда ехать от зомби, победим этого короля Чекина и зомби-короля. Че, ребята, идемте в машину и победим сегодня. Пошли те, ребята. Круто! Пошли. Пойдемте. мы сели в тачку. короче по -рару. стреляй в тип табличку с веревками, на котором она весит с плакатом трех до бандитов рекламный плакат сейчас погоди иди. вот рекламный плакат надо стрелять в веревку молодец по ну ты стрелок и моё ты крутой браток Ух, мы приехали к злодеями. <клышлен> Это было весело кататься в машине. Успели доехать и ты, Пораро, сделал выстрел в веревку и упал плакат рекламный с розыск трех котов и отцом и матеря Да он молодец, такой стрелок выстрелил туда же прямо в веревку, яблочко в точку. Поздравляю тебя, поро Круто. Смотрите, ребята, вот они злодеи. Будем мстить. Надо что-то делать. Это будет настоящая последняя битва с Чекеной королем и зомби короля и мама трех катов злодейка. Выдеера Ротвейлер вы будете настоящими героев, чуваки. Но пока отдыхаем, мы не можем сделать с этой злодеями. Мы подготовим оружие, как раз дуэли собираемся сражаться и будем играть в битву кубикой. Все понятно? Да. Будет бой тяжелый от боссов. Ульгу мы потом начнем. Ну ладно.